Уважаемые дамы и господа, я вам сейчас продемонстрирую с помощью маятника так называемый пирамидальный эффект. То есть вы поймете, что пирамиды работают. Вот. Ну, начнем. Ставим маятник над верхней частью пирамиды. То есть через э, верхнюю часть пирамиды проходит космический луч. Вот. Явно крутится. Значит, то же самое через эту пирамиду. Эти пирамиды мы делаем, кстати, сами. Для того, чтобы люди лечились без лекарств. То же самое то есть любая пирамида работает теперь теперь вот тут проверим здесь маятник ходит влево-вправо говорит о том что э, пирамида настроена на север-юг то есть по магнитному полю земли то есть это тоже все есть это тоже все работает вот. теперь подносим пирамиду теперь подносим маятник к левой части к левой части пирамиды обратите внимание на частоту вращения Вот с правой части мать не крутится быстрее. То есть о чем это говорит? Значит, с правой части время течет быстрее, а с левой части время течет медленнее. То есть пирамиды полностью рабочие. Здесь медленнее крутится. Все, большое спасибо за внимание. Заходи, ложись на кушетку, головой на север, лицом в потолок. Вот. Ложись немножко туда, чтобы не, немножко вперед, чтобы грудная клетка была как раз под пирамидой. Давай я немножко тебе помогу. Вот таким вот образом. Вот так вот. Чтобы грудная клетка твоя нах находилась где-то по посередине пирамиды вот пациент у нас сережа 13 лет вот болеет обструктивным бронхитом рецидивирующее течение обострение где-то 2-3 раза в год вот. процедура про проводим на этой пирамиде, где-то в дополнение к основному лечению, вот, в течение 15 минут, ежедневно, с понедельника по пятницу. Что дает лечение вот, пирамидами? Почему оно применяется? <соспит -пирамиды> а, ну, это Николай Николаевич лучше <соспит -пирамиды> расскажет. А, мое мнение, значит, в данном случае с абструктивным синдромом уменьшается... Явление бронхообструкции лучше отходит круто и выздоровление вступает на 20% быстрее, чем при, при обычных ситуациях. Внутри пирамиды образуется так называемое пирамидальное поле. Оно чем-то похоже на магнитное поле, но гораздо более Активное, скажем так. Вот. Центр воздействия находится как раз по центру пирамиды, и больной или нездоровый участок мы размещаем в эту зону. Вот. Могут, во время лечения могут проявляться различные биологические эффекты в виде покалывания, а, ощущение тепла, ощущение тяжести, которые на, нарастают до, до определенного момента, а потом они как бы уменьшаются. Вот. Это как бы субъективные ощущения, которые из, из, испытывают пациенты. Но это медицинский эффект, а не эффект плазмы. Да, это медицинский эффект. Медицинский эффект мы использовали у детей и взрослых сотрудников с ушибами, с гематомами. Эффект наступал после первой-второй процедуры, когда пациент подвернул ногу и не мог ходить после двух сеансов. Не оставалось и следа после травмы. Обычно мы занимаемся детьми с органической патологии нервной системы, такие как ДЦП, немножко с аутистами, если это удается, вот, и отмечается эффект расслабления, особенно при спастических формах этого заболевания ДЦП. Какие болезни лечат пирамиду? Перечень болезней, которые лечит пирамида, на самом деле очень разнообразен. Кубинцы применяют пирамидотерапию с 60-х годов прошлого века. Использовали или они ее очень активно для, для лечения бронхиальной астмы? С великолепными результатами все дети, которые от нас ездили на Кубу, они получали пирамидотерапию в том числе. Вот, различные головные боли, различные гаймориты, синуситы, то есть лорпопатологии, болезни нервной системы, уши, поражение как бы периферических нервов в основном, иногда, как, бы, как я говорил в случаях ДЭЦП, поражение центральной нервной системы. Вот. Кроме этого, болезни опорно-двигательного аппарата, растяжение, разрывы, связи, растяжение связок, сухожилий, вот. ушибы, гематомы и так далее. Вот. Это дополнительное к основному медицинскому лечению, либо это напрочь альтернативное лечение? Ну, так как я являюсь доктором, у нас это все-таки дополнительное лечение плюс к основной терапии. Но иногда это лечение позволяет уменьшить дозу гормонов или других лекарственных веществ на этапе курсового лечения. Иосиф Бондаренко, заведующий отделением восстановительного лечения детской больницы города Киев. Сеанс проходит в течение 15 минут. Направление, как бы положение тела, строго на север. Вот этим усиливается как бы пирамидальное поле. Вот. На курс лечения где-то в среднем 10-15 иногда при необходимости до 20 сеансов ежедневно. Вот. и при, при острых процессах наступает в течение 3-5 процедур. Если есть и хронизация процесса, как правило, средний курс лечения 10-15 сеансов. При тяжелых случаях как бы с органическим поражением нервной системы мы обычно используем 20 сеансов, 2 курса, 2-3 курса в год. Эффекты пирамидотерапии противоболевой, противоспостический, дулирующий. Укрепляется иммунная система и.. Организм более по полноценно справляется с, со своими проблемами. Вот здесь, да? Да. А? Кончик, подробнее. А, ой. Не это... Сам конус, это и есть концентрация? Да. Это, это, э -э конус пирамиды является когда, Центрация энергии, которая э, фокусируется в конусе и распространяется под э, самой пирамидой. Это не помню. Абсолютно. Это приятно. Как, какие твои ощущения, Сереж? Нормально. Кто-то. Ага, хорошо. Спросите вы. Чем, чем ты болеешь, от чего лечишься? Ну, ну спросили у ребенка. Не, ну, ну, ну, он кашляет. кашляет. Что, что болит, на что жалуешься? Ну, я жалуюсь на, на кашель. Чем пирамиди? Ну, меня лечит этой, этой пирамидой и ингаляцией. Вот как ты считаешь, пирамида тебе помогает? Да, она мне помогает. Мне после нее легче. А когда вот ну, ты уже и пользуешься для медицины? Ну, с прошлой недели. А что ты ощущаешь, когда ты лежишь под ней? Ну, я ощущаю, на тепло ощущаю. А что еще? Что за то, посипывает, покалывает? Вот, да, чуть-чуть просто... в груди покалывает. Вот ну, это что-то непривычное для тебя. Да, чуть-чуть буду -чуть лично. Сережа, как тебя зовут? Еще имя и фамилия? Меня зовут Сережа Лисовский. Мне 13 лет. Спасибо, Сережа. пирамиды. Безвредная, безопасная Все, сережа, время время истекло. Стой, пожалуйста. Как себя чувствуешь? Да, Сереж, только вот такая или еще весьма маленькой? Ну, для Сережи мы используем большую пирамиду, которая осуществляет воздействие на весь организм. И на большой пирамиде можно удобно поставить ту, выбрать ту область воздействия или очаг воспаления, на который мы воздействуем. А маленькие пирамиды являются либо для каких-то локальных областей, то ли... Голова, колено, допустим, голеностоп. Вот, или для использования в домашних условиях. Энергия жизни, пирамиды как средство от всех болезней. Пирамиды золотого сечения набирают популярность среди врачей. Совершенно официально они прописывают своим пациентам не только курс лечения в виде таблеток и процедур, но и несколько обязательных сеансов в пирамиде. Такие нетрадиционные методы оздоровления стали применять в Самарской области. И врачи, и пациенты уверяют, метод работает. Так в чем же секрет удивительной пирамидальной терапии, выяснял наш корреспондент Елена Копаева. Ярко-оранжевая, сверкающая на солнце, пирамида в Красноярском районе Самарской области сразу же привлекает внимание проезжающих мимо людей. Ее построил местный фермер для оздоровления тела и души. С тех пор пирамида стала настоящей достопримечательностью и известна далеко за пределами области. Из Самары вот приезжает, в Тольятти приезжает, ночевать сюда приезжает, в эту пирамиду. Э -э говорят, что воздействует. Неважно, из чего построена пирамида, из гигантских каменных блоков, как в Египте, или из современных пластиковых панелей. Главное – соблюсти пропорции и расположить грани объемной фигуры строго по сторонам света. Тогда сооружение начнет работать, уверен Сергей Кульков. Внутри будет концентрироваться положительная энергия, полезная для всего живого. В этом месте идет поток, как будто кто-то открывает верхнюю чакру теменную и начинается струиться энергия. Причем эта энергия, когда начинается по тебе начинается дрожь, тебя как будто сотрясает. По форме это сооружение уменьшенная копия пирамиды Хеопса в Гизе. Считается, что такая конструкция, словно гигантская антенна, аккумулирует излучение из космоса и из Земли. Попав внутрь постройки, эффект от этого может почувствовать каждый человек. Я когда сюда зашел, у меня реально было такое ощущение, что меня чуть-чуть приподнимает здесь. Вот так как в мягкое что-то наступаешь. Теперь Евгений часто приезжает сюда, считая, что энергия пирамиды ему и в делах отлично помогает. И для здоровья полезна. Главное, не переусердствовать с подпиткой. Ну, долго здесь не продержишься, ну, там, 15-20 минут. Человек вышел, говорит, у меня голова не валит. Сам же конструктор в пирамиде заряжает воду. Специально для этого соорудил подъемное устройство. По его словам, лучше всего вода напитывается целительной силой на уровне примерно в две трети высоты пирамиды. Достаточно всего несколько часов, чтобы вода приобрела уникальные свойства и даже стала чем-то похожей на освещенную. Мы здесь и по полгода, и больше держали воду. Берешь ее, она не есть запаха, ничего не нет, она очищена и нормально. Для усиления лечебного эффекта полы в этой пирамиде высланы дубовыми пеньками и посыпаны кварцитовой крошкой. Многие, кто изучал феномен пирамид, фиксировали, что в них у людей улучшается состав крови, стихают боли, быстрее срастаются переломы и проходят инфекционные заболевания. Вот почему похожая пирамида появилась на крыше больничного комплекса в Тольятти. Ее высота 11 метров, снаружи пластик, внутри дерево. Соорудить ее главврач больницы вдохновился после знакомства с работами исследователя пирамид Александра. Голода. Новатор доказал врачу ценность пирамиды при помощи обыкновенных семян. Семена, побывавшие здесь, дали урожай во много раз больше, чем эти же семена, только из одного пакета, которые не были. Меня это просто заинтересовало. Может быть, и на человека как-то действует. И мы начали эксперимент с язвенной болезнью, больными с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. И тоже получился результат. Медики даже на время помещали в пирамиду лекарства, применяемые при язве. Эффекта таких препаратов значительно усилен. После этого экспериментировали с другими лекарствами, с продуктами питания. Даже бензин подвергли влиянию пирамиды. Результаты, полученные лабораторным путем, поразили. Октановое число топлива невероятным образом повысилось. Как это происходит? По мнению того же Александра Голода, пирамиды гармонизируют структуру любого вещества или живого организма, приводя его в соответствие с идеальной пропорцией золотого сечения. Это позволяет исправить дефекты, обусловленные деятельностью как людей, так и самой природы. Официальная наука отрицает невероятные воздействия пирамиды. Но если есть эффект, значит принцип работает. Вероятно, поэтому в рабочее время в Тольяттинской пирамиде всегда кто-нибудь есть. Чаще всего это пациенты больницы или жильцы близлежащих домов. Говорят, что после посещения пирамиды у у многих нормализуется давление, быстрее заживают раны и травмы. Интересно, что у Тольяттинской пирамиды не классическая египетская форма, а более вытянутая, готическая. Именно такая конфигурация встречается у католических храмов, а также у жилищ многих народностей. Чумы у Ивенков, Виквамы у индейцев. суда не находится множество остроконечных пирамид. Большинство ученых склоняются к выводу, что энергию космоса и Земли принимают на себя пирамиды любой формы. Так что велика вероятность, что когда-нибудь на многих больницах не только Самарской области, но и соседних регионов появятся подобные лечебные сферы. Раз их эффективность настолько очевидна.